И всем привет! С вами Геймру и сегодня мы играем Пиньята Хантер 3. Я yes. наконец-то мы играем Пиньята Хантер 3. Я уже э, вторую уже прошел на своем канале, а первая у меня не сохранилась и вот проблемка первой части. А я никак не могу дойти. Ну, давайте начинать уже. Ой, такой маленький. А на как я попаду туда конфету? Одна! Две! Два! Два! Две! Два! Е-е-е! Все, уже семь. Не достал. Два! Пинаем! О, вообще не попадаем! Давайте двадцать тенге я наберем. Давайте что купим? Сумку по объемни. Сумку женскую. Теперь по объемни. Чтобы биту купить нужно начало. Вы уже знаете. А нужно перчатка. Перчатка есть? Нет. Два. Офигеть. Палочкой простой бью. Она уже сломалась половину. Ну, это суть пиньяты. Вот это. Чуть дед продает дубинки. Лучше кочок продавал дубинки. дед качал. На, теперь у меня биток. Теперь все хорошо. мужики все идет по плану здесь пока говорил, уже две минуты прошло у меня. Ну, что купим? Давайте сумку по объемни Опять сказал, по объемни. Давай, пиньята тупая, давай уже. Ой, Еще ко мне придет пиньята и надает мне по жопе. да или нет? Да или нет? Нет, конечно нет. А может да. вот это поворот будет. Событие. Е-е-е, первая перията очивка выпала. Видите? Я вообще не прошел ни одну ачивку. Давай, муж. Этих два соперника очень легкие, очень-очень. А вот морж, они так шатаются, я в видео вообще не замечал, как они шатаются. Ой, Нет, простите, нечаянно. ну no, no, no, no, no. еще быстро накопим на что-то сто тенге моих вернулось сто тенге моих вернулось шам э, прокачаем Ша, да нет, мне нужна качалька вот сила, теперь у нас лесенка создалась четвертая yeah. часть, я думаю, что выйдет, если выйдет я буду сразу снимать ее даже если вам она не понравится. Но мне это пиньята Хантер очень нравится ее игра. Я уже три части, ну, эту скоро пройду тоже. Скоро их пройду. Надо, значит, перчатку мне купить. Сколько вот это стоит, сколько это? Ну, давайте кожанку купим. Сейчас спазм руки упадет. Не хочу вот этого Я не хочу то. Ой, блин, три Ну давайте Шляпу вот этого Женсена Купим Ой, спазм уже Блин, надо перчатка срочно А то еще тесак мне говорят купить Да-да, ща куплю прямо надо, надо надо надо надо накопить перчатка перчатка где здесь перчатки а мы уже в перчатку в я туплю коженку купили все теперь можно бить ну еще спазм руки набирается надо чуть-чуть помощнее купить что Че... перчатка ну давайте варишь ли на кофе Самая крутая варюшка в бабушке. Блин, если слышите, что у меня сто тресится, ставьте лайк. Лайк за На видео, пожалуйста. Пенята первый раз. пинята Хантер 3 играю. Я только смотрел ролики, как ее играть. Ну вообще можно сказать, что как будто я играл, смотря а, уже 6 минут прошло ну, на видео. Я не говорю о игре. Это четыре минуты только прошло. А, давай, давай, давай, давай. Давай бьем эту. Давайте заполним шапу. Диан Джонсона. Я не могу проговорить. Не. Не. Чтобы я тебя больше не видел здесь. Е -е. Ну, теперь у нас меч. И также, не на... Отчевки. Змея вот немножко трудна. Она, она уже чуть-чуть непробиваемая панде мы остановимся и все ну если дойдем конечно можно не дойти и все жанды и говорите что что-то не так там точно давайте прокачаем потому что мне нужно точно сидите все ну, бабушка, фарюшка, конечно, точность снижает, если вы видели. А, ну я ща вам покрою. о, уже полно. Вот, где варежки? Вот видите, ща, минус точность, видите, это минус более. Не, ну здесь точность нет. Ладно, давайте купим это. Все, теперь мы богачи. Простите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, ой я, уже тысяч нет десять тысяч конфет, очивка если я угадал да я угадал как будто знал но не знал давайте зайдем конечно это ау -я, ау -я. все что то уже можно купить наверное это как лесенка Ну и наше время подходит к концу, с вами был Геймру, и мы играли в пенята Hunter Хантер 3, а, ставьте лайки и всем пока.